А вот и подъехала халявная тысяча кредитов. Для участия в конкурсе вы должны всего лишь подписаться на канал Fresh. Парень снимает просто угарную тему маньяка в CSGO и, конечно же, наш любимый Warface. И второе условие оставить любой комментарий под этим роликом, чтобы я мог выбрать победителя. Результаты конкурса уже на следующей неделе, все нужные ссылочки в описании. Всем привет, друзья, с вами Гриф, и вот наконец, выполнив 19-е задание мозгового штурма, прямо сейчас я заканчиваю эту операцию и перехожу к 20 заданию, в котором достаточно сделать репост и забрать 10 знаков воскрешения. На этом операция «Мозговой штурм» подошла к концу, и прямо сейчас я выскажусь и подведу итоги всей этой темы. Я ничуть не жалею о потраченном времени на прохождение всех этих заданий, для меня они оказались не такими уж и сложными. Большинство из них я выполнил со своими друзьями и довольно хорошо провел время. Дошел я до конца одним из первых, получил все награды, которые только можно, и давайте покажу вам самые интересные вещи, ради которых все-таки стоит пройти эту операцию «Мозговой штурм». Во-первых, вы получите все самые популярные оружия из категории варбаксы на время сроком на 7 дней. Также вам дадут полный набор элитного снаряжения сроком от 3, также до 7 дней. Далее абсолютно все оружие серии убийца зомби сроком также от 3 до 7 дней коллекционные карточки и что наверное самое интересное, набор уникальных ачивок, состоящих из довольно-таки прикольного жетона, нашивки и конечно же значка, который можно получить лишь тогда, когда вы соберете все коллекционные карточки и выведете его из корзины предметов, куда по сути-то и будет падать все, что вы получите за выполнение различных заданий. Если вы только начали выполнять задание мозгового штурма, и вам нужен напарник, который поможет запуститься, или вместе с вами пройти, к примеру, четвертое задание, в своей группе ВКонтакте я создал специальную тему, в которой вы можете оставить заявку, или же сразу найти нужного человека, полистав комменты. А в случае, если вы не знаете, как пройти четвертое или, скажем, тринадцатое задание, я по ним делал отдельные видео, которые вы можете посмотреть, кликнув на подсказку в правом верхнем углу экрана. Или же вы можете обратиться на форум, ссылку на нужную тему я оставлю в описании. Отводя итог, можно лишь добавить, что операция «Московой штурм» достаточно серьезно оживила нашу игру, и теперь уже не составляет труда находить комнаты в ранее забытых режимах, таких как выживание, уничтожение или доминация. Участвуйте в конкурсе на 1000 кредитов, результаты уже на следующей неделе. А прямо сейчас смотрите мои прошлые видео по тактикам на переулках или D17. Всем хорошего настроения, всем пока.